И всем привет, с вами Трэш Free Fire А перед началом видеоролика Я бы для вас хотел Разыграть 100 алмазов Да, ребята, условия простые Подписываться на канал И поставить лайк И написать креативные комментарии Обязательно они отправляйте, пацаны В следующем видео я скажу, кто выиграл 100 алмазов Да, ребята, у меня будет конкурс Конкурс на 10 тысяч алмазов Так что подпишитесь на канал, наберем много лайков, много активностей я выпущу Chegou на видео ролик no, погнали к видеоролику в этом видео я буду выбивать битоксы э, ну, вот такие позови друга 999 алмазов 599 алмазов выпадете нет напишите свои идеи в комментариях Мне, конечно, не выберет. это просто Гаринар, ну а мы к первому аккаунту да ребята вот у нас первый аккаунт пацаны пожалуйста подпишитесь на канал вот уже ввиду идеи свой да. у кого есть аккаунт пацаны который там есть э, сейчас много лут боксов давайте э, мой, кто может дайте мне вот я к нему задоначу и я думаю будет. я к этому аккаунту задоначу и у вас будет где-то Ну, задараться 300 алмазов Или 500 алмазов Ребята, дайте аккаунты Напишите комментарии У меня есть аккаунты Аккаунт Ну, там сколько-то инфоксов Ну, я обязательно прочту все комментарии Выпадите? Нет? Не знаю Давайте типа, ну, а то, то, то сразу, Да, ребят, да, досмотрите да, да, да, да, до конца, будет очень интересно. И да, будет ну, круто, как сказать. Ну, вот, и попробуем ребята подписывайтесь канал и поставьте лайк и меня будет 2000 полиций полиций полиций полиций полиций полиций Второй я ошибся, пацаны, простите, вот эти подзвать себя, да, ребята, если вы забы... забыли, забыли, то я говорил, что дайте аккаунты, я не император. Может у вас бочки, не знаю, или крутые вообще. Но я обещаю 500 алмазов за Тони. Эээээ... И просто прокачаю. <сесс <genocide> но обязательно открою ботсы. блин вы пытаетесь? все было десять еще одну минуту чтобы получился десять кручу кручу и ничего не получилось и ухо дает черт не думаю а блин я уже думаю выбран Вообще не вижу чей видео на экране вот, Смотрите, во Изи забираю штанище М -м -м -м -м. Ладно, погнали к третьему аккаунту И пацаны, вот у нас третий аккаунт I вот, am the вот такие эмоции ну, Я этому аккаунту уже год не захожу или, не знаю, не, не, не, не. год. Ну где-то пять или три месяца. Ну, какой можно убрать потом выпадет? Так да, блин, я думаю, он Почему он выпадает? Я еще ну все Но И... Все, я сферу. Давайте пацаны уже откроем сразу все вот Давай поднимем. Да блин Ну, следующий разу ещё у сегодня просто мазок Это видео я поняла, что не, постелы, не Давайте Давайте похлопаем, пацаны просто похлопаем Да, если еще выпадет, с вас лайк, подписка. Давайте, если это выпадет, с вас лайк, подписка. Ну, с у меня ничего ничего не пойдет. С у меня ничего не пойдет. А если я попрошу подпишитесь, если я у вас не попрошу подписываться поставить лайк, вы подпишитесь на канал вы поставите лайк, да? И давайте, если да, или если нет, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А, а кто, кто говорит да, давайте вы подписывайтесь на канал и поставьте I лайк. ну мы погнали к четвертому аккаунту ну, это у меня четвертый аккаунт оцелит. Ну, уже those 8, those. 20 секунд. 8, 8 минут 20 секунд уже доцел. Давайте по-быстрому вот так вот оцелим. А то вы уже поскочили, наверное. А, Склад, склад, сразу пятерки. Блин, только... Как масло Как там? Давайте... Давайте... В принципе, два штанишки. Это мужской, это женский. Смотрите, пацаны подят мужской и женский. Женский мужской и женский. Смотрите, мужской, женский, женский, это, э, женский. Это свежий. Пацаны мы погнали к пятому фану. Пятое юничку. Да, пятой юнит. Погнали, этот аккаунт Вот, пацаны, мы уже на месте. Кто хочет, я могу разыграть этот аккаунт, пацаны. Кто хочет, я этот аккаунт разыграю в этом видео. Гоя наберем. Гоя не наберем. его покажем. オープンオープンオープン一周だ一周ですアレイチアレイチアレイチアレイチアレイチ こっちにかっこい? Давайте позовем. Это... не есть это было не... Я другого просто так... Стал... Ну, в принципе, ничего, пацаны. Если вам не интересно, а я остановлюсь. Я не знаю, что вам не интересно. Уже 12 минут записал, записал, записал, записал. Давайте, пацаны, по погнали к следующему аккаунту. Вот у нас уже следующий аккаунт. И... Ладно, если мы это всё берём, то... Выходи. Выходи. Ну, если у тебя это игрок друзей есть то тебе не дают просто закрой давайте локбоксы вот, поскольку вам сразу 5 ну, я... не пишите в комментариях тебе надо было открыть по одному Ну все равно не выпадет Москве, потому что я не открываю. Oh. конечно, и восемь. У как? Oh как ты? выпал? Пацаны если вы вообще нулевое аккаунт. напишите это же И напишите имя. Чем? А, и 25, Если, блин, я только что хотела говорить. Если я это буду, ж, пойду. Хотели бы изучить, вот этот вот этот. смотрите пацаны. давайте я быстренько Мне быстренько быстренько пишите в комментариях какой набор вам больше всего нравится давайте мне этот и этот, этот. Давайте. ну я хочу этот кроу, так что его ну, бросит и ну, позабляет давайте ищите я хочу этот пишите в комментариях ну а мы погнали к следующему кроу вот мы уже, мы, мы уже точнее на месте ну блин, это тоже бесплатная была. Почему я других аккаунтов не покрутил, блин, еще надо заново заходить Ну я не зайду, я не тупой. Просто на этом аккаунте накручу просто кручу, не накручу. Пацаны, кто хочет накрутку на тысячу базы, напишите комменты, комменты, комменты. Вперед, бесплатно. Пропустит. Можно пропустить. Ну, то всем это обычно падает. Они а тоже это падает? Давайте быстренько. Откроем этот блютбокс Не <связываем> выпутает как-то Как? Так? Так? если это будет это просто... 都不是我的。 Что вы как вот я одному подписчику прокачал, который аккаунт я сразу <плёг> Девчонки, ну погнали к следующему аккаунту, пацаны. И вот Шигала. мой аккаунт, ребята, сейчас. Все забиваем потом буду открыть их. Сколько буксов нужно? Семь бокс. Семь умножим на пять, тридцать пять, тридцать пять, плюс десять, сорок пять, пятьдесят один кортих, бокс открытых. 2 сразу под шестнадцать Ничего не так, смотрите Смотрите Смотрите и 20 алмазных и 2 инкубателя Давайте в магазине напишите свои идеи в комментариях И напишите Вы не Оружие не выполнилось. Давайте выпадем, выполним, но и поли. Смотрите, если вы лайк поставили и подписались на канал, то это миллион процентов нет, вы, вы не подписались на канал и не поставили лайк а, здесь пуховики, есть сейчас у, -у, -у. у меня женщина есть, давайте, вы думали что лайк и подписались на канал открываю файл Что еще есть? Ну всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и списайте одного ничего не выбили.